Одноклубники, всех приветствую! На отправке у нас очередной мотобуксировщик «Железная собака» с мощностью мотора 15 сил на 500 гусенице при стандартной базе полтора метра. Букс уезжает нашему одноклубнику в город Чебоксары Сергею. Сергей заказал у нас комплектацию с тормозом механическим. Тормоз поставляется у нас с фиксатором. Также дополнительно были заказаны сани полтора полтораметровые стандартные. но ну и различные комплектующие аксессуары для мотобуксировщика и самого владельца. Одноклубники, вас прошу не разводить в группе так называемой дискуссии. Всем буксировщики будут отправлены. Да, есть задержки, мы не отрицаем, но мы и стараемся в тот же момент выполнить ваши заказы. Обязанности, которые были взяты нами перед вами, будут выполнены в полном объеме, а за то, что мы немножко оттягиваем по срокам готовности, мы этого не забываем. Соответственно, будет за это вам вознаграждение. Всем спасибо за просмотр и за понимание. Пока.